Ведь не даром наше королевство сказочное. Приходите, не забудьте, честные слова, не пожалеете. Король встал в пять часов утра, лично вытер пыльно парадные лестницы. Потом побывал в кухне, поссорился с главным поваром, в гневе отказался от престола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 Мы это я и моя родная крошечная дочка, ставшая из-за моей слабости патчаль. Ухожу, ухожу немедленно в монастырь, если в моем королевстве возможно такие душераздирающие события. Живите сами, как знаете. Стыдник, стыдно, стыдно Тише, Тихо, тихо, да туда. Моя усадьба рядом, если жена услышит, я погиб. Не осуждайте меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру. Точно такую уж, как она, съел людоед, отравился. И умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характер. Ну, ладно. Ну, а вы селитесь ладно. на меня? Ну так и быть и остаюсь на престоле. Подайте мне корону. <звы> Забудьте все лесничить.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 Сковородки, кочерга, огонь, очаг. Давайте, друзья, поговорим по душам. Вы знаете, о чем я думаю?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 Я хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. День рождения на праздники. Добрые люди. Где же вы? Добрые люди. А добрые люди? Ну что ж. Вот чем утешусь. Когда все уедут, я побегу во дворцовый парк, стану под окнами и хоть издали полюбуюсь на праздник.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 Вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас делала эта бездельница? Она танцевала! Танцевала, не пришив мне манжетки? Я их давно пришила, сестрица Анна. Танцевала, не разгладив мне воротничок? Я давно разгладила его, сестрица Марианна. Вот он. Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал. Я скипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу. Не с места, дерзкая.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 То, что ты мне не доложила об этом? Где ты, ядовитый змей? Изер! Ай, А здесь, дорогая. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? А я хотел сразиться с бешеным медведем. Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза.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 Ну, если вам не нравится, я выпрошу его. Нет, дай сюда, дай сюда! Дай сюда, сюда дай сюда! Ты же сказала, что это безвкусие, а, а ты вижала, что это уродство. Не давай, не Дорогие не. мои крошки, не надо сердиться, не надо ссориться. Чтобы прекратить всякие споры, этот цветок я беру себе. Готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить в одну ночь? Да, матушка. Покажи. Какая безвкусица. Ой, какой урод!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 И на мели кольца, на 7 недель. Но ведь я же и в месяц я всем этим не управлюсь. Мятушка. Атушка, поторопись, поторопись, дорогая. глаза очагом. А сегодня вы пришли по воздуху. Да, я такая выдумщица.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 ай яй яй яй яй Ну, не надо, не надо. Я вам так заштопаю ваш воротник, что и видно ничего не будет. А и иголка и нитка у вас есть? Конечно! Я запасливая. <с lonely> ну, в таком случае, так и быть, остаюсь на престоле. Садитесь, Ваше Величество. Вот так, чтобы не было с сподручней.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 Поверьте сказочному королю, вы стоите на пороге удивительных событий. Правда? Честное королевское. Ну вот и все. И умеет уж так Чудеса. <с> Ничего не видно. <с> у вас, у вас золотые руки. И говорите вы так просто. Так искренне. Ужасно рад вам. Идем. один раз? Три раза. Вздохнул? Один раз. Один раз. Вздохнул один раз? Один раз. Итого пять. А мне король сказал, очень рад вас видеть один раз? Один раз. Ха-ха-ха. Один раз? Ха-ха-ха. Один раз. Проходите, проходите. Один Здесь раз. дует? Здесь дует. Один, один раз. один И того, и Итого три раза. А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться, и изверг. Вечно он ворчит. Такой бал. Пять и три, и девять. Итого девять знаков внимания высочайшего особенных. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами. знаков внимания. Пич, пич, сынок! Посмотри, кто к нам приехал.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 Не верьте ему, он может и стихи, и речи, и комплименты. Пойдемте, я представлю вам всех своих придворных. А. Вы не устали в дороге? Нет, что вы, я в дороге отдохнула.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 Волшебный. Чуть-чуть. От нее просто делается веселым душе. Называется она Добрый Жук. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете Добрый Жук, старый двор.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 Не пугайтесь. А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес. И вот они. Но все-таки где же мы? Мы с вами перенеслись в волшебную страну. А где же остальные? Каждый там, где мы приятно.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 Один мой друг, тоже принц, тоже довольно смелый и решительный, тоже встретил на балу девушку, которая ему так понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы ему посоветовали сделать?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 Вдруг забуду на мгновение, И в отчаянии проснусь. Вдруг забуду с на мгновение, И в отчаянии проснусь. Не слова.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 Кончайте разговор, кончайте разговор. волшебной страны. Не знаю. По-моему, еще нет. А вы как думаете? И я тоже так думаю. <свят> <свят> Позвольте пригласить вас на следующий танец о прелестной башне. Простите, Маркиз, но наши гости уже приглашена мной. В кабачке из волшебного бокала было сказочно прекрасно.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 Мороженое на всем белом свете. Сам выбирал его. Что с вами? Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все.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 Нет, я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. Что я говорю? Не уходите. Останьтесь. Нельзя. Ну, я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. К тому, что очень вы мне нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Останьтесь. Ну, простите меня. Я люблю вас. Случилось, Мальчик, ты заболел? Я так и жну. Я совершенно здоров, государь. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо обманывать старших. Сорок порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой спит. Сорок порций! С шести лет ты не позволял себе подобных излишеств.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 Привратники сказочного королевства, вы меня слышите? Послушаем, Мы слушаем, Ваше речи. Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке? Сколько туфелек на ней было? Одна, одна!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 У вас нет других размеров. Никак нет, сударыня. Что нам делать теперь? Золушка! <смех> У нее золотые руки, она все может. Золушка! Золушка! Золушка! Золушка! Золушка!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 Я пугал тебя, дитя мое. А, Ты не бойся, я не разбойник, я не злой человек. Я просто несчастный принц. Я с самого расцвета брожу по лесу, не могу найти место в горе. Ты не знаешь, кто здесь пел? сейчас в лесу, где-то недалеко? Ты никого не встретила?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 Деды! Откликнитесь! Откликнитесь! Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедные, Незнатная девушка. Я только обрадуюсь этому. Принцесса взяла мать. Если вы не любите меня, я совершу множество подвигов и понравлюсь вам наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Где вы? Откликнитесь! Диана, моя дочка. Вот она, ваше величество, дорогой мой зетек. Ну.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 Молчат? И нет. Дельца обделано, дорогой зятёк. Черт возьми, какая получается неприятность. Что же теперь делать, Маркиз? Танцевать, конечно.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 Ну, ничего, ничего, сударыня, не расстраивайтесь. Быть может, у вас найдет в не еще одна дочка? Найдется! Прошу <связать> да, <что>, не хихикать. <связать> Кто это девушка, весничьей? А это моя родная дочка Золушка, государь. Она такая же добрая, как и я. Она из любви к отцу помогла Анне надеть туфельку.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 Я не могу больше оставаться в этом королевстве. Ах ты, змея! Крошки мои, за мной! еще корону надел. <Слых> где же, где же принц? Его высочество, чтобы развеять грусть, тоску, изволили бежать за три девять земель в одиннадцать часов по творцовому времени. Мой, это я виновата. Ну почему я не сказала принцу все в лицу? Теперь из-за меня погибнут все. Принц, я, король и все королевство. <свист> принц, милый принц, где же ты? Он здесь. А синок. А, -а, а, синок! Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать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 Венчатся, венчатся! <смех> Золочка так и не сказала, любит ли она меня. Люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения.